Я прочитала первоначальные сведения о культизме, там, в общем-то, очень интересно показана история, что были там красные, черные, а потом Один – это чуть ли там не ученик в ну, за... да. Да. вот стрельбе ну сейчас вот по шумерам, да, вот, <связать> угу. там очень логично все это приводится и корабли на фотографиях видны и шлемы. Вы тоже сказали, что это не совсем верно. Так где вот на вашем? Искать истину, да. истину искать да. и, и, и, и, можно бесконечно найти ее невозможно. Истина состоит из маленьких осколок правд. И в каждой в каждом в каждой теории, в каждой версии своя всегда правда. Вот если собрать все эти аспелочки. И из них собрать пастлив, то возможно получится истина или по крайней мере нечто приближенное к ней. По одному осколочку это не голограмма, истину определить невозможно. Давайте разберемся с, как бы, с источником. Да? А, вообще сама тема крайне интересная, стоит ли доверять обувьным источником а, с одной стороны, а с другой стороны, как понять, насколько источник в полном объеме владеет информации да, по запрашиваемому вопросу. Безошибочным методом прежде всего отсеивания или отслеживания верных или неверных источников, дающих вам определенные сведения, интересующие вас вопроса, это смотреть прежде всего на автора этого самого произведения, а также на эпоху и место, в котором это произведение писалось. Любой человек, любой человек, даже самый умный, даже самый начитанный, он всегда продукт своей эпохи, продукт своей эгрегориальной среды. Жераром Коз, который является классикой для нас, для всех, изучающих, делающих первые шаги в познании мистики и оккультизма, сообразно той самой книге первоначальные сведения по оккультизму, он прежде всего человек, живший в XIX веке. иногда Знать и понимать. Во-первых, в том, что он был глубокий христианин. Соответственно, он не может никак оценивать объяснять некие аспекты, не упираясь в определенные христианские догматы, которые, по сути, для него, для его христианского мышления, объясняют абсолютно все. Если для какого-то другого мышления они ничего не объясняют, то для него это дом просто как константа, которая не требует переосмысления, с одной стороны. С другой стороны, надо знать ту эпоху и понимать о том, что практически все оккультисты этого самого времени, конец 19-го, начало 20 века, были больны одной и той же болезнью. Эта болезнь называется кавал, то есть еврейский мистицизм. Уже начали, скажем так, мы уже вошли в состояние ремиссии как раз к этому времени, но тем не менее болезнь все равно прогрессировала. Соответственно, позиция оккультная позиция Папиуса точно также опиралась на каббалистические традиции которые тоже очень весьма специфичны, они все строятся на древе сиферроз, на принципе иудейства и так далее и так далее и так далее. Соответственно то, что описывает автор, имеющий такое эгрегориальное включение, рано или поздно неизбежно получит отражение в описываемом материале этого самого включения. А в частности иудаизм, и каббализм, и каббалистика, она была основана, не сама по себе взялась да, она явилась продуктом функционирования шумера Акадской мифологии. следствие, которое легло на этот объем зарослийские зараскрес, верования и вся авеста, которая очень четко в отличие от шумера Акаса, объясняет, что хорошо, что плохо. И именно эти правила четкого объяснения, что хорошо, что плохо, не объясняя, зачем, впоследствии вошли в подложку иудаизма, вот все то же самое, конечно же, легло и в него. Его большое желание привести любой миф в соответствие собственной теоретической парадигмы. Ну, кто же ему запретить? Он человек уважаемый. Да? Но читающий всегда должен понимать, кто это пишет. То есть открыв любую книгу, прежде всего, посмотрите, в какую эпоху написан, написал человек. Это произведение. Раз. Какого он вероисповедания национальной принадлежности? Два. В какой стране он жил, какому Богу молился? Три. Ну, если хотите глубоко нырнуть, да, узнайте весь его жизненный путь, семейное положение, наличие детей, финансовое противостояние, потому что это тоже откладывает отпечаток на личность. Тоже откладывает, да? а писатель пишет своей личностью. В основном, несмотря на то, что он принимает этот информационный потоком, все равно пропускает его через призму собственной личности, особенно оккультист, для которого личность, своя собственная личность является предметом главного интереса. И уж что-что о что, а е пропускать и опускать в сфере своих интересов ну совершенно не себе. Вот. Поэтому, несмотря на то, что мы говорим, что факт ⁇ это классика, и что обучение надо читать именно с нее, мы никогда не говорим, что это дома в последней инстанции. Никогда. Теперь, что касается шумеров и все, что о них написано. На последней лекции по общей теории магии я рассказывала о том, что на эту тему появилось достаточно большое количество спекуляций. Почему? во потому что эта тема новая, крайне интересная, и она закрывает интерес, достаточно приличный выпуск белое пятно, которое до сих пор было не закрыто. Соответственно, поскольку у человека, изучающего некий вопрос, например, того же самого Захария Исичина и его последователей, у них нет другой аргументации, то есть у них нет другого языка повествования и логичного объяснения, что это такое, что мы видим на качестве изображения шумера ахатских богов, что означают крылья ненана, что означают там, вот эти виманы, вот которые летали, да, и так далее. Мы нашли отображение. В 60-е годы мы все болели инопланетянами. Спасибо Герберту Уэлсу и, и, и же с ним. То есть все болели инопланетянами. Опять же, смотрим, в какую эпоху это все написано. Мы видим, что написано в эпоху, где вот это вот грань мироздания, вот эта мировозренческая парадигма она была очень выпукла, значит, соответственно, неудивительно, что автор, описывающий явление совершенно незнакомое в качестве призмы преломления, взял именно эту парадигму и попробовал как-то расшифровать из нее. Получилось великолепно на самом деле, да, крайне захватывающее повествование, но оно не э, отвечает на все вопросы, а значит, это не, не истина, это правда, потому что истина отвечает на все вопросы. А правда только на конкретном, на определенном. Поэтому творения сечина они уважаемы, скажем так, да. Творения сечина они интересны, как одна из граней, но ни в коем случае не полноценны. Ни в коем случае не полноценно. Все приводить к элементарному, инопланетному захвату, это сделать наш мир очень простым. Потому что если на этом остановиться, ну, скажем в принципе, это объясняет все. Мы, продукты генной инженерии, они, те, которые пришли сюда творить цивилизацию, да, и кого мы впоследствии назвали богами, на самом деле такие же, как мы только более высокоразвитые, да, мы убираем из нашей жизни некий объем таинственного и волшебства, а тем самым не познаем до конца всю. Весь информационный пакет, который оставили для нас те же самые шумеры, Шумер, весь шумеры Акадские пантеон и вся эта цивилизация. Мы останавливаемся только на этой грани, не изучаем ничего больше, из нашей жизни естественным образом пропадает магия, в нашей жизни естественным образом пропадает тоже. Потому что невозможно магические проявления, допустим, тех же шумеры акадских богов привести к элементарному владению уникальными технологиями, которые на тот момент еще были неизвестны. То есть ну, нет, конечно, можно, но на этом надо будет останавливаться, вообще в любом процессе познания. Это вопрос, наверное, здесь чувствования и веры. Научный склад ума, который ищет логичное объяснение, Сичиному противорец. Склад ума оккультный, мистический не сделает этого никогда, потому что появляется огромнейшая куча вопросов, на которые Сичин ответа не дает. Факультет перед собой эти вопросы поставит, ученые нет, потому что у них смысла нет. В принципе, все всё описанное теоремо Сичина как константы описывают основную массу вопросов. Но есть еще за гранью вопросы которые, если и озвучиваются, то только тем, кто заинтересован, чтобы то, что описывает Сичи же с ним, не были никогда константы. Я понятно объясняю? Да? Поэтому на сегодняшний вопрос день это вопрос для изучающего, это процесс мировоззрения. Мы с вами на общей теории магии изучаем каждую цивилизацию, каждый пандеон совершенно различных точек зрения, скорее как теорию математической модели, чем конкретное техническое описание. Потому что математическая модель это то, что можно положить на любую реальность и увидеть ее отображение. А техническая структура да, она конечна, как материальный объект, закончена и переносы истории пухи в эту не подлежит. А математическая модель подлежит, поэтому магия это математическая модель, потому что она пролонгирована во времени, в каком-то направлении это время не да, ну я думаю, что я ответил на вопрос. Ответ, Продолжайте да? читать. Продолжайте Продолжать читать все. На самом деле никогда не думайте, что а, есть какая-то вещь лучше, чем другая вещь. Есть какая-то книга лучше, чем другая книга. Каждая книга откроет вам свою границы. Как только вы начнете думать, что в этой книге правда описано больше, чем в этой книге, да, вы становитесь цититным, да, который ищет универсальную константу, который ищет универсальный ответ на все. Остановитесь. Становитесь, ничего ни лучше, ни хуже, да? одна грань ничем не отличается от другой, отличается лишь только тем, что в этот момент на нее упал ваш взгляд. И она стала более светлее, чем другая. Это единственное ее отличие, а более ни в чем.